Привет. Когда мы говорим про эффективное общение, мы очень часто думаем о том, как может быть э, достичь уступчивости со стороны другого человека, как уже на него надавить так, чтобы он откликнулся. И мы знаем, что это не очень хорошо работает на самом деле, потому что... Мы знаем по себе, если на нас надавили, и мы проявили уступчивость, мы за это обижаемся, мы потом помним об этом. Мы либо избегаем общения с этим человеком, либо начинаем вырабатывать иммунитет и защищаться от него. И это касается и профессионального общения, если вы общаетесь со своими коллегами, подчиненными, руководителями, и близкого любовного отношения, и общения с детьми, и какого-то бытового общения. В чем здесь может быть проблема, когда мы не можем донести мысль до другого человека? Ведь очень часто бывает так, мы многократно повторяли, повторяли, повторяли, потом мы срываемся, начинаем устраивать конфликт, и человек говорит, ну так бы сразу и сказал, я не знал, что для тебя это важно. Мы говорим, да как так-то, я тебе много-много раз рассказывал об этом уже. И здесь, собственно, и кроется отсутствие навыка. Мы очень часто даем сигнал, очень нежный, того уровня, который считаем вежливым, и даем его многократно. Его мозг не распознает этот сигнал как важный и значимый, и он просто не делает это приоритетом номер один для решения задачи. Потом, когда нас все это достало и ситуация становится критической, мы даем слишком яркий сигнал, который может уже вести к конфликту, оскорблению, разрушению отношений. Слишком яркий для этого человека. Вот мы, как стадные животные, как животные, которые живут в группах, точно так же, как львы, например, которые живут в прайдах, должны научиться давать сигналы с увеличивающейся интенсивностью. Если вы изучали и любовались львами, то вы можете увидеть, что иногда львы в прайде друг другу подходят и хотят поиграть. Но другой лев не обязательно совершенно в настроении откликнуться. И он дает сигнал, сначала нежный сигнал, он, например, отходит. Если в первый лев начинает настаивать и все-таки пытаться поиграть, то второй лев может всегда дать сигнал более сильный. Он начинает рычать и давать более агрессивный сигнал, что я сейчас не в настроении. И есть среди львов такие, которые игнорируют и эти сигналы и продолжают настаивать на игре. Чаще всего их можно узнать по количеству шрамов, потому что третий сигнал будет сигнал уже кинестетически, когтями, да, донести, что отвали от меня, сейчас ко мне не нужно подходить. Вот наша с вами задача состоит в том, чтобы научить себя и создать у себя привычку, профессиональную привычку и личную привычку в общении, давать постоянно восходящие сигналы. Люди часто спрашивают про то, как отстаивать свои границы или как добиваться ответа на свои важные просьбы. Это он, этот ответ. В личных историях я предлагаю разделить на 5 шагов интенсивность, повышение ее. Что будет нежным сигналом, что будет более сильным сигналом, более-более. И пятый сигнал будет уже достаточно ясный, прямолинейный и где-то грубый может быть. Да, в профессиональных отношениях можно делать цепочку короче из трех, потому что вам нужно, чтобы люди быстрее реагировали. Да, в профессиональных отношениях у нас задача быстрее получить результат, в личных отношениях у нас задача все-таки сохранить отношения. Для того, чтобы отстаивать границы и доносить свои мысли, научитесь Прямо возьмите и расписывайте шкалу из трех шагов или из пяти шагов повышения интенсивности сигнала. Так, чтобы у вас не было скачка от э, очень вежливого, нейтрального до кризисного сигнала. Вы увидите, это будет укреплять ваши отношения и сэкономит для вас огромное количество сил. А главное, вы будете понятны окружающим людям. Это такое проявление уважения и сострадания к их способности уделять внимание и быть чувствительными. Удачи!